Сначала бы с вышками разобраться. Эти метки не на русском. Может предупреждение? Что ж, я не помню. Дождись, давай сначала слушай, мы разберемся, потом можно. Блин, нет. Давайте прыгнем, спрыгнем, посмотрим, что там будет. их похоже бросили в спешке интересно нашли здесь красное что-нибудь за красных ответишь. Начались гонения на пророка и на его последователей. вода и похоже очень много <къем> золотая монета с изображением города питер граждан ума она Да, Икона пророка. Прям ну, насобирал, ты насобирал. В городе начали развивать свой стиль, но иконы все еще очень похожи на византийскую. Так. Наверное, это часть механизма. Ну что тут делать, а я понедельник не могу. Вот, стрелы. Бочка с маслом. По поджечь. Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется. Это цистерна. Это все мне уже не вернуться, что ли, к выполнению миссии по этим, по уничтожению этих передатчиков? Жалко. Так, да, ну будем соображать, что делать. Вера не вижу, что можно сделать, поэтому плывем. дверь. Она удерживает воду. Значит, нам надо... Так, там что-то... Стрела. Дело хорошее. 24. Совсем как в тот раз. Он вот-вот развалится. Так, это что-то, зачем? Плод. Вот, значит, еще раму применять. Много всего. Ходник а, и Ладно. Так, первое. Хм. Ты на лету должен что-то? А, Я понял Странно, конечно. Так, это, это, это я снова, получается, попал сюда. До стене отметь. Уровень воды Снова препятствие. Ничего особенного. Но она же может -то тянуть Плод. понял. таскаешь туда плот. Тянешь, подтягиваешь. Туда. здесь лежит каниста, стреляешь и вырывается Почему так нельзя сделать? Я не а, вон еще подплываешь. Прямо переднюю кнопку не А, нет, там даже подставочка есть. Ну, давайте попробуем. Своей стороны оказались, не Или ни хера не понял. Что-то я видел, как его уже взрослый. Вот ещё какие-то херопии. Тоже как-то надо было подорвать.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 У нас не платим, надеюсь, может. Понятно, да, здесь вода, все будет подниматься, соответственно, она должна туда, блин. Как не масло-то сюда привезти, я а так и не хуру отчитываю. Что, что еще не вижу? Вот не умеет, так сказать, это то мы я, конечно, сомневаюсь, немножко может, подавать. Ну, а если еще раз на рычаг, то... может, еще Вообще, а что вот здесь? можно? Здесь... Так, бонусы. Бонусы это, конечно, все. Можно будет пройти уже это место. Если не появляется, значит мы с Так. Делать это за мной. Мокопись о дарах земли. И все? Это я тут дороги полностью, Да. любой крокодил мне нападет у нас сохранимся может что прокачаем у нас можно Да. Лунная да. день. Крупнокалиберный пистолет Яц. Здравствуйте. Так. Меньше удачи. Что не понял, как если я лук хочу, пистолет тут мне назад. -то. Ну нахер. Встречи плана с вами меньше урона, атака с уклонением. Без умораживания вы автоматически получаете его ресурс. Вот вот. Так, вы из строя врага без брони во время нажатия Все-таки я не пойму блин, а как же мне, как же мне? Да лук, то дойти, блин. Что за пиздец? А, блять, ебануться можно. Совсем что забыл. О. мотанная рукоятка скорость натягивания увеличивается ну, все идем дальше все эти передатчики, то я уже начал волноваться. Yeah, мы сюда уже выберемся. Так, никто, никто, никто. Так, вот может где-то я тут что-то помню, помню. Здесь мы уже были, да. Это хорошо, значит, мы наверно у детей. Значит, нам осталось совсем немножко. Теперь продолжим. Вернемся к выполнению нашей главной миссии. Уже вытянули, сейчас нам, наверх забраться. Как это сделать? опять, конечно, все просто как-то, но... Ну. Это из А? а я тут играю, думаю, как, наверное, разобраться. Все, Надеюсь, ты вовремя получила мою последнюю кассету Мне все больше нравится их для тебя записывать Она говорит, мне надо время от времени отрываться от книг и записей Хотя бы для того, чтобы вспомнить, зачем я все это делаю Знаю, ты терпеть не можешь, когда я уезжаю Но однажды это окупится сторицей Все окупится Целую, учись хорошо Знаю, ты был занят важным делом но тогда это ощущалось совсем иначе. Но зато я научилась быть самостоятельной, заботиться о себе. Как оказалось, это важно. Последняя, последняя точка осталась. Нет никакой кометы, вообще реально запрыгнуто нет. Это я сюда прикачу. Маляция. Я не могу уйти, пока я не сделаю все. Троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Еще одна гробница, но она здесь не такая долгая. Так что это никак не опустить. Ну и все. Херан самодельный. ну надо проходить уже, не по грабовицам шествие. Ведь да как сюда-то. Так. Вообще ничего не понимаю. А нафига с этого-то дерева? Все, у нас собираем. А, блядь. Так я и думал. оболзти наверное, по ней вверх а не может Ой, все значит не сюда так будем искать другой путь Может, что? Может, просто вообще запрыгнуть? Здесь. Удивляясь удивляемся этой игре. Так. Ну, на этом, наверное, на этом все, да? Короче, бегал, я так бегал и нашел другой путь. Все оказалось проще. А это что за нахера сюда пошел? Все-таки на сложном уровне Вот эти подсветки было бы здорово отключить Вот тогда бы еще было веселее Вот а так не можешь найти Раз кнопку нажал и все Тебе уже все понятно Зря не так. Если уж делать сложенном уровне Делать mesmos óhh om choi os homens мы сегодня идем к этому мужику. Я надеюсь, все это было не зря. Должен быть способ забраться в старую тюрьму. Блять, старую тюрьму дед, мужик. -то. лятор покончено да у нас мало что есть но если ты с нами можешь взять вот это маме собираем Давай пойдем дальше. Устают, нет, гораздо. Так. Вот, наконец-то мы Идем дальше. Блять. Так. Это я зря такое затеял. Да ладно, что за новый же Шутите. Наш. Na nie wiem, kupić. Пуститесь по, по связям территории тюрьмы. Записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Ч там? Вечная слава героям, которые боролись за свободу и жители Советского Союза. Наконец-то, наконец-то хоть кого-то постреляет. Старый советский трудовой лагерь. Троица полностью его заняла. Сука, Эй, Сука. пойдем на разведку. Да, мама. Понял. Тут Понял. я не помню Какую кнопку Получилось Снова советская пропаганда Суки на дети Советская пропаганда говорим, Вечно слава героям, которые боролись за свободу, нифига себе пропаганда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 Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрит или увидят нас вместе, я не жилец. Все, я На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Что-то за да, что купить-то, Блин, это бывает. Где я? А, все. Где контракт? В своей стороне. Mm, ты уже Я слышу, отвечал да? за снабжение Троицы, а теперь хочу свалить отсюда. Вон сейчас Они... не промаз... с мест возникли перебои со связью но теперь все в порядке если ситуация выйдет из-под контроля мы вмешаемся не